Всем привет! Сегодня будет познавательный ролик, будет пошаговая инструкция, как установить кошелек Phantom на Solana. Также мы посмотрим, как можно торговать на DeFi обменнике, их который называется Radium. То есть, кто, особенно если сегодня новичок, еще не сталкивался с экосистемой Solana. Рекомендую этот ролик обязательно посмотреть до конца, так как вы поймете как установить кошелек Solana, как им пользоваться, ну и как обменивать монетки, которые в принципе существует множество только в ее сети, на ее DeFi обменнике. А мы знаем, там, когда они там выходят с IDOшек или еще чего-то, быстренько среагировать, купить и поймать какие-то иксы, то нам нужны именно Кошельки и обменники, которые являются именно салановскими. Я выбрал, которыми пользуюсь и я. Еще раз напомню, кошелек будет Phantom и DeFi обменник Radium. Кому данное видео может быть интересно, присаживаемся. Поехали! Ну и перед тем, как начать, рекомендую подписаться на мой телеграм-канал. Информации больше и своевременной, естественно, я кидаю сюда, в телеграм-канал, а потом уже некоторую часть транслирую на YouTube. Поэтому, чтобы ничего не пропускать, подписывайтесь обязательно. Итак, поехали, друзья. Устанавливаем кошелек Phantom. В принципе, здесь все очень просто, интуитивно, понятно. Ничего не нужно базаяться, особенно если вы первый раз и новичок. Я оставлю ссылочку, вы перейдете под ней, вернее, по ней. И у вас вот появится такое окно. Чтобы установить кошелек, вам нужно нажать будет Download. И здесь смотрите. Если у вас есть мобильное устройство, пока что только э, на iOS, то вы можете установить мобильный кошелек. У меня есть и мобильный кошелек, и я использую в Chrome на Mac. То есть, если мы хотим кинуть на компьютер, выбираем браузер, который у вас есть. Я рекомендую Chrome. Мне очень удобен, Плюс есть английский перевод сразу. Э, так... Устанавливаем расширение, нажимаем ⁇ Установить ⁇ Когда мы нажали ⁇ Установить ⁇ оно у нас попадает вот сюда. Вот здесь вы нажмете и увидите кошелечек Фантом. Нажимаете вот эту штучку ⁇ Закрепить ⁇ чтобы вы в панели его могли видеть. Далее нажимаете на, вот, ну, на сам кошелечек, да, на иконку. И здесь вас э, просят создать новый кошелек или, если у вас уже есть действующий, вы можете перенести сюда по сид фразе мы нажимаем новый кошелек создать. Здесь вы придумываете пароль, который вам нужен будет для входа. Если вы будете в моменте выходить с браузера или там пройдет сутки, двое, да, то у вас будет выкидывать и по паролю вы будете назад заходить в ваш кошелек. Поэтому пароль желательно делать надежный. Здесь нужно как минимум 8 символов ввести, но ну, рекомендую сделать. Видите, средний пишет. Сделайте так, чтобы был писало надежный. Я для. У меня уже кошелек установлен, я для эксперимента просто создаю еще один. Все есть. И теперь смотрите: у вас есть секретная фраза. Это. Ну, ребят, это ваше все. Понимаете, если вы закинете туда деньги, и не дай бог, там полетел компьютер, или вы куда-то переехали, или поменяли гаджет. Или также же через эту фразу вы можете в мобильном кошельке перенести себе пароль или на другой браузер. Поэтому вы ее сохраняете, обязательно храните где-то на флешке, не знаю, там где нет доступа желательно к интернету. И это будет вашим ключом, и вы по ней можете восстановить свой кошелек. То есть, чтобы вы понимали, все средства... Если вы потеряете вот эту сид-фразу и вас выкинет там с браузера или где-то что-то случится с устройством. Если у вас нет восстановительной фразы, все средства, сколько бы там ни было, миллионы долларов, задачу миллионы долларов вы можете потерять. То есть вот это ваше все. Запоминаем и прячем в надежном месте. Нажимаете на ту же самую иконку и у вас появляется вот такой кошелечек. Видите? Здесь у вас естественно будет пусто, абсолютно ничего не будет. Вы можете добавить монеты сюда, вот видите управление списком токенов. Я добавил Solan, USDT, вы к примеру можете добавить USDC, Я рекомендую добавить это StableCoin, тоже USDC, он здесь больше ходит чем USDT, поэтому рекомендую его добавить и им пользоваться. Все добавили. Дальше мы можем зайти в настройки, язык интерфейса поменять на язык, который вам нужен. Здесь очень много языков, это очень удобно. Далее здесь вы можете изменить пароль, что очень хорошо. Вы можете изменить, перенастроить сеть. Дальше смотрите, здесь вы можете изменить таймер блокировки кошелька. Это тоже очень удобно, чтобы вам постоянно ну не этот самый не вводить пароль когда вы будете выходить заходить можете поставить там на минут я не знаю там 120 на 2 часа сохраняйте и в 2 часа у вас не будет выкидывать с кошелька и вам не нужно будет повторно вводить пароль дальше вы можете сбросить секретную фразу вы можете экспортировать приватный ключ да, и можете посмотреть секретную фразу то есть все эти функции здесь есть и это очень хорошо Дальше нажимаем на монетку и смотрите, чтобы пользоваться этим кошельком, как везде, и там на Матемаске, и любую сеть, какую бы вы ни выбрали, к примеру, там Binance Smart Chain, вам нужно BNB для того, чтобы вы оплачивали комиссии и могли проводить какие-то действия. Здесь же не исключение, если это сеть Solana, то естественно нам нужно на счету, чтобы была Solana. Я рекомендую кинуть сюда долларов 10, к примеру, вам их хватит на очень много транзакций, потому что здесь транзакции действительно очень дешевые и это хорошо. У меня, видите, в сети Solana есть там вот что буквально 33 доллара на комиссии. Как пополнить э, вот этот кошелек? Да? Вы нажимаете копировать, вот этот адрес он будет и для USDC Coin, и для USDT, и для любой другой криптовалюты, которая будет э, ну есть в сети. Салана, если вы будете переводить. То есть этот адрес будет для всех монет. И теперь, к примеру, вы идете на биржу, я пользуюсь, например, Окиксом. Вы можете пользоваться тем же там Binance, Huobi, неважно. Все у меня биржи есть, ссылочки под описанием, может вы не зарегистрированы, пожалуйста, можете регистрироваться. Я пользуюсь биржей Окикс, так как комиссия на вывод и минимальная допустимая сумма здесь ну, позволяет все делать по минимуму. Так вот здесь ну, на маркете я думаю вы поймете там купить Салану, покупаете, потом нажимаете мои активы, нажимаете кнопочку вывести, здесь выбираете валюту, здесь искать, прописываете Sol Салана. видите сеть Салана обязательно, нажимаете продолжить и вот этот адрес я выводил, то он у меня сохранился и вы сюда вставляете вот адрес. Дальше нажимаете максимальное количество, в сети комиссия 0.008, это тоже минимальная комиссия. На Binance по-моему 0.01 и здесь минимальный вывод, вот 10 долларов вы переверете без проблем. На Binance это больше, там по-моему вывод, не знаю сколько, но там минимальный вывод побольше будет. И нажимаете продолжить и буквально через пару минут у меня уже денежка была вот здесь на кошельке Solana. Также, если вы будете здесь делать какие-то обмены, покупать и продавать криптовалюту, рекомендую пополнить баланс USD, USD Coin. Вы это можете сделать либо сразу одним переводом, просто купить на бирже Solana, к примеру, на 1000 долларов, отправить сюда. да? Здесь нажать, вот обмен, ставить там Solana, к примеру, у вас будет одна Solana. И вы получите 90 долларов в USDC, да. Например, вот, 1000 долларов в Салане вы перевели, 990 вы продали в USDC, а 10 долларов в Салане оставили на комиссии. То есть можно вот так сделать. Либо же на этом окексе купить валюту USDC, нажать вывод, найти ее здесь. Вот нажимаете USDC. Здесь обязательно выбираете. Видите? USDC Solana. Сеть Solana. Это очень обязательно, ребят. Только сеть Solana. И вставляете вот этот адрес. Адрес мы помним, да, вот здесь мы копируем, он для всей сети. Вставили его, вы нажимаете USDC, комиссия системы 0.8. То есть 80 центов будет комиссия при выводе USDC. Я думаю с этим тоже все понятно. Но как бы там ни было, сначала... Вам нужно все равно закинуть немножко в Солане. Здесь вот видите, у вас будут отображаться транзакции, которые вы проводили. Здесь кнопочка, если у вас есть какие-то коллекционные предметы в виде NFT, они здесь будут появляться. Ну, особенно хорошо это будет видно в мобильном приложении. Ну и переходим на сайт Radium. Я обязательно оставлю ссылку в видео в описании. Это DeFi обменник на сети Солана. Мы нажимаем Launch App и подключаемся к нашим кошелечком. Мы уже его создали, да, который называется Phantom. Нажимаете Connect, нажимаете Phantom. И здесь что на Radium есть? Здесь есть как и трейдинг платформа, даже можно торговать. Здесь есть, можно создавать ликвидность, заносить фарминг, можно стейкать, то есть NFT там покупать. Но нас интересует свапалка, то есть монеты, которые нам нужно купить очень быстро в сети Solana которые есть в экосистеме, мы покупаем на этом свапе очень дешевая комиссия, и все быстро и все летает. Здесь, к примеру, вы выбираете салана, да, и мы сразу видим, что наш кошелек действительно законнектился, потому что нам показывает, сколько у нас есть саланы. 0.36, видите, как и на этом кошельке. Также, если вы закинули салану, вы здесь можете выбрать USDC найти, да. Кстати, ребят, может Подключивать, да? Это ничего страшного. Вот выбрали USDC и хотите, например, купить немного USDC. Давайте продадим 0.26 саланы. Это будет 23 USDC. Нажимаем Swap. Остальное ну, оставим на комиссии. Все, нажимаем подтвердить транзакцию. Все очень быстро продалось. У нас 23 USDC. И, к примеру, вы вот, следите за экосистемой Solana и смотрите, какие есть у нее там проекты. Выходят или уже действующие есть. Здесь, вот видите, есть топ-DeFi проектов, топ-протоколов, там протоколов, NFT marketplace. И, к примеру, вот, смотрите, самые там торгуемые проекты в месяц. Смотрите, что вас интересует. К примеру, Sonar. Идете сюда и смотрите: ага. Вот, видите, сеть Solana, есть Sonar, есть цена. И здесь, если нажать на рынок, вы видите, что в основном он торгуется, если есть на централизованных биржах, это какая-то помойка. Ну и плюс это неудобно. Gate.io, Max, я не отношу к хорошим биржам. И торгуется, вот видите, на Radium и еще Or Orca. Да, это тоже DeFi этот самый, для Solana. И торгуется, как я вам сказал, в основном все к USDC. Видите, да? Поэтому мы купили USDC с вами, есть у нас Sonar, идем в Radium, здесь меняем USDC, чтобы было сверху, здесь здесь Alana, нажимаем и ищем Sonar. Все, мы нашли Sonar. Также, если, к примеру, может такое быть, что токена по названию вы не нашли, вы просто с MarketCap берете, копируете вот здесь адрес токена, нажимаете вот здесь поиски. И вставляете смарт-контракт. И видите, подтягивается тоже сонар. Все, нажимаете сонар. И хотите купить, к примеру, на 23 доллара. Все, у вас получится 198 монет. Нажимаете свап. Нажимаете подтвердить. Все, вы на счету имеете 198 монет сонара. Все USDC у нас списаны. Надеюсь, с этим тоже понятно. Потом, как проверить, к примеру, где эти монетки у вас в кошельке. Нажимаете обратно на вот эту штучку. И здесь заходите в управление токенами и здесь прописываете сонар. Видите сонар. Вы нажимаете, чтобы оно высветилось у вас в кошелечке. Вот оно появилось. Сонар 23 доллара у вас есть на счету. В общем, все легко, все просто, все доступно, все летает быстро, комиссии минимальные. Кошелек и DeFi обменник очень хорошие в сети. Solana, да и сама Solana экосистема, мы знаем, очень сильный фундаментальный проект. Поэтому, я думаю, это только будущее, только раскачка. И рекомендую обратить внимание вот на вот эти вещи. Плюс-минус, даже, даже если вы сейчас не пользуетесь, просто установите, закиньте туда пару копеек, пусть будет. Потому что вдруг быстро чего-то захочется купить на Салане будет такая возможность. Чтобы вы не бегали, там искали информацию, как это сделать. А вот сразу у вас есть кошелек, сразу у вас есть пару копеек на комиссии. И вы будете гибкими и владеть знаниями, информацией, как это сделать. Поэтому, друзья, буду рад получить от вас обратную связь, насколько был полезен данный ролик. Ну и не забывайте подписываться на YouTube канал. Ставьте колокольчик, чтобы не пропустить все еще видео. А на этом у меня все, друзья. Всем желаю удачи, всем профита. Всем пока.